дальше к нашим баранам. Еще я хочу сказать, что сегодня меня очень сильно порадовала одна моя подписчица, называется она Любовь Таежная. Вы представляете, такой еще псевдоним у нее шикарный Любовь Таежная. И она мне прислала такое видео, где она, насколько мои видео ее вдохновляют трудовые подвиги, да, она срочно решила заняться ремонтом, и она мне прислала такой кусочек видео, чтобы я посмотрела. У нее там просто галяк полный в квартире с обшарпанными, ободранными стенами, то есть идет полный-полном ходе ремонт, и она смотрит мои видео, где я там в кофейне танцую. Мне это так приятно, вы даже не... Вот видите? Делается, что тут у меня? Идет полный ремонт в комнате. Приготовлен там все инструменты. А Любовь Ивановна, то есть Любовь Таежная, приступает к строительно-ремонтным работам вместе с целой группой с берега. Спасибо тебе, Татьяна. Как ты меня здорово вдохновляешь, ты даже сама себе этого не представляешь. Привет тебе! От любой таежной! Представляете, потому что Ну, потому что если раньше, знаете, как вот за родину за Сталина шли бороться в бой, это как-то вот это все вдохновляло, то я вдохновляю на ремонт человека. Это же приятно! Мои видео, значит, оптимистично так на нее. Влияют. Я желаю ей очень быстрого разрешения этого вопроса. То есть я знаю, что такое ремонт. Ремонт это стихийное бедствие. И поэтому я решаю ну, желаю, чтобы она побыстрее все это закончила. Вот И спасибо большое за такие вот ну, такое отношение к моему каналу. Мне это очень и очень приятно. Thank <laughs> you.